Я ну, хочу жить здесь. А? Хочу жить здесь. Я тоже. Ты там не представляешь, как красиво на самом деле. Доброе утро. Мне кажется, степень моей утренней опухшести просто пропорционально количеству дней проведенных, точнее ночей проведенных в Бусе. Не знаю, как это связано. Вот. Но я это чувствую. В общем, идем на пробежку. Вот в таком поле. Мы сегодня стоим прямо у Геленджика, здесь на самом деле две вертолетные площадки. Нас это, конечно, очень смущало, но по факту, кроме просто приезжающих ночью машин на 15 минут, потом уезжающих, ничего такого не случилось. Вот. Да, сейчас бежим и дальше мы снова едем на следующую точку. Погода сегодня просто, наверное, самая огненная ветерочка, нет, тепло, я даже на море смотрю. Оно вообще там такое спокойное. Фух, продолжаем историю с внутренним бегом. Самое, что мне нравится в этой всей теме, это то, что каждый день у тебя новый вид. То есть это не то же самое, что бегать где-нибудь рядом с домом, когда ты видишь одно и то же. И пытаешься там менять маршруты, но все равно тебе не хватит надолго. А здесь прям каждый день новая красота. Вот, пожалуйста, набережная. Держи, смотришь на море, красивая. Вообще просто супер. Сейчас вообще все приводит в порядок, потому что... Морской ветер за зиму не щадит никого. И вот красть, красть все набережные, кафешки, все на свете. Я решила хитрую штуку сделать. Раз вчера с Севой нам не удалось прокатиться и посмотреть город, то сегодня решила объединить пробежку с просмотром города. Поэтому я максимально далеко забежала по набережной по времени, что мне позволяло. И сейчас вот на прокатном самокатике возвращаюсь. Вообще обожаю смокаты, Жалко своих не взяли. Но прокатные всегда есть в наличии сейчас почти в любом городе. И это, конечно, очень удобно. мы приехали в кабардинку в конец улицы мира и вот нужно понять можно ли поехать дальше вот туда там что везде написано запрещено запрещено но по идее к сухогрузу рио это туда вот сейчас припаркуемся саша в общем снимет мотик так, ну мотик не сняли внизу, решили все-таки подняться на машине. Вроде дорога нормальная. Да, дорога нормальная вообще до этого места. Саша там идет, в общем, вот так это выглядит. Здесь на самом деле большая поляна. В целом мы втроем можем даже здесь встать. Но там как-будто есть дальше еще, еще больше поляну. Вот, может быть, она лучше, и мы сможем туда переместиться. Здесь важно понимать, что здесь не было никакой воинской части. И не хочется да чтобы нас проверяли здесь везде стоят объявления что нельзя охотиться это видимо какое-то хорошее место для охоты и типа даже с дронов э, следят чтобы никто не охотился в общем без разрешений вот поэтому все равно понятно что территория такая она охраняемая там как-то в общем вопросы могут быть поэтому нужно повнимательнее отнестись к выбору места так здесь конечно обалденно ветра нет там сосны с такими большими шишками. Я говорю, что мы в этот раз выступаем просто какими-то искателями стоянок, хотя сами этого не любим. Но у ребят, Серенький, это там дела. Вот заправить, в магазин сходить, а мы такие типа у нас дела нет. И вот едем уже который раз искать место. Сейчас их ждем, они должны подниматься. В случае как-то влажно, поэтому там, где я говорю, плюс 18 ощущается прохладнее, чем здешний плюс 12. Тут уже а что, сейчас 12 хочешь сказать? 13, наверное, градус. Да ладно, мне кажется, 25. 25, жара. Да, по мне реально 25 градусов вообще. Ну реально, я бы вообще выставила уже реально плед и легла, мне кажется, загорать. Ну, так обсуждаем. Витя просто говорит, что сейчас плюс 12. Плюс 12? Ну, мне кажется, нет, градусов 17 Я 25. У, вас Видишь, один, у, у нас одинаковые, одинаковые да. Тратить. Слава богу, нам нормально жить, да? Вообще 16 на ну, это красномер. Ага. Поехали туда встанем. Туда, думаю. Конечно, а Там, там вообще три места. Вот места. Места. так вот, прям в кустах. Раз, два, три. Вот вот, да, да, да как для нас заготовлено. Да, вообще, жаль, да. Мужики Белы, сказали, главное костры, не жечь. Ну, открытые. Открытые. А, а, типа, а про это рублей с человека в одну сторону. Два ребенка могут за одного сойти. Ну, норм. А ребята, мне привет, кажется, за, за детей вообще надо вот им позвонить, а? позвонить надо. Ну что, поехали? -то. сейчас вот на этих уазиках но все равно еще дороги идти идти дальше то есть я думала что там привозят прямо криво, а нифига 800 метров еще вот по такой жутковатой дороге а стоимость 100 рублей Одно, за одного человека в одну сторону. У нас получается 10, а нас 6 взрослых и 4 ребенка. С нас взяли 700 рублей за всех. То есть как бы всех детей в одну кучку объединили и 100 рублей. Ну, дорога не самая простая, но не самая сложная. Много камней, которые сыпятся, как бы падают И достаточно рыхлая земля Но в целом, если идти не торопиться, то очень даже нормально И с детьми, в принципе, нормально И очень хорошо, что здесь сосны Во-первых, запах потрясающий стоит И солнце не печет хотя бы То есть есть такие маршруты, конечно, в горах, когда солнце на тебя постоянно светит Еще если это лето, то это ад Тут сейчас очень комфортно, все равно жарко но и ветерок, и сосны прикрывают, так что все прекрасно. Я думаю, потихонечку поднимемся обратно, вообще без проблем. Видишь, сколько кораблей стоит? Вот этот ровно так же стоял, и вот там начался шторм, и его сюда прибило. Он, наверное, в урагане стоял разгружаться. И его сюда здесь Ну, на самом деле, чему я удивилась, недавно читала новость про то, что нашли черепаху в Анапе. Черепаху, которая водится только в Средиземном море. Ее типа принесло штормом. Да, то есть на самом деле море, оно такое, конечно, может принести что угодно. Я не знаю, откуда. Как груз Рио. Дошли мы, значит, до Рио. Ну, такой он большой, конечно, масштабы огромные. Если представить, как его сюда выбросил это наверное жуткое зрелище было а подъем наверх стоит 500 рублей экскурсия 1000 это с человека и дети бесплатно вот уже не решили севы туда сходить но к сожалению там снимать нельзя мы попробуем чуть попозже вечерком полетать на коптере спуститься с того места где мы стоим где-то вот там стоим наверху вот снимать мне кажется нельзя потому что потому что это все незаконно нелегально, скорее, всего, скорее да. всего это все то что они деньги здесь собирают ну, пускай хотя бы Сева увидит, что такое большой корабль. Ну да, ну потому что, естественно, он как мальчик очень хочет туда попасть, поэтому я бы сама тоже, может быть, и так посмотрела и не пошла, только чисто mm. ради Севы. Вот. Так, чтобы туда никто не доходил, там есть лестница, которая опускается. Все, все, все, я вот, но единственное, нужно подождать полчаса, потому что там сейчас, видимо, экскурсия или что-то. Во что играть хочешь? Помню, уснул. Такой сидел Ты уснул, что ли? В общем, какая-то жесть. Мы просидели, я не знаю, ну час, мне кажется, прождали. Нам обещали полчаса, подождите, и начнется экскурсия. Ну или там за 500 рублей, значит, сами походите. И вот час уже ничего не происходит, мы окалели, потому что там было жарко, здесь холодно. Мне вот, видите, спонсировал куртку, но я еще всех детей соответственно, прикрывала. И, в общем, посидели мы подумали, что на корабле это, наверное, вообще полная жесть. Холодно и, в общем, уходим. Ну? Что, магаз поехал? Ну, За давай. водой еще зачем? Кормилиц на За мясом. Спасибо. Тебе. Ага. У кого дети не, не хватит, еще? Не. Ну сегодня после таких пробежек и таких походов просто служили вот картошечку пожарим на обед. Так, вечер у нас сегодня шашлычный. Вот такой тазик заготовили. Я уже даже сделала заготовочку салата. И даже сварила компот для детей. Ну батя у тебя крутой, конечно. Ну крутой у тебя батя. Она не режет? Не-не. <свеч> Сири! А мы тут решили уже воспользоваться в апреле кемпинговым душем. Еще днем его налили, кинули прямо туда, на бокс, э, на черный. Он как раз был горячий, и заодно э, солнце его нагрело, в общем. О, он реально тепленький Еще сейчас помоемся